Рад приветствовать вас снова на канале Сочи ЮДВ. Меня зовут Иван Залозный. Я вам хотел бы показать два отличных дома на улице Ворошиловградской. В пяти минутах езды от Олимпийского парка. Присутствует даже некоторый вид на море. Дома новые. Это дом от инвестора. Участок вот в таком формате. Защит... Засыпан щебенкой. Дом был куплен для собственного использования, но человек решил вот, здесь не жить, поэтому бассейн, естественно, нужно за ним поухаживать. Есть система очистки, есть возможность подключения подогрева бассейна. Пройдусь по участку, газ завезен в дом, как видите, электричество, локальное очистное сооружение, рядом магазины. Проезжая дорога, основная Ворошиловградская и длинного Участок небольшой, но правильной формы, ровный. Рядом вот детская площадка, куда приходят соседи. Пожалуй, зайдем в дом. Дом выглядит вот так, классический вид, стиль шале, не классика назвать по-разному. Качественные двери, остекление рехау, с напылением, энергосберегающие, пластиковые окна. То есть здесь грамотно можно распланировать кухню- гостиную и кабинет, либо отдельный спальник. Здесь оптимальная кухня- гостиная, с которой вы можете, видите. Здесь спальня, здесь санузел, с окошком небольшим. Вот выход на задний двор. Гардеробная. Поднимемся на второй этаж. Второй этаж уже распланирован. Спальня с гардеробной. С видом на море зелень немного перекрывает Олимпийский парк, но ну, ночью видно очень хорошо также еще одна спальня есть скосы небольшие но достаточно высокие потолки то есть больше двух метров в самой минимальной точке большая терраса с небольшим нюансом то есть здесь нужно немножко пригнуться где-то высота метр 70 Ну большой такой балкон где можно расположить мебель с видом на свой участок участок угловой отсюда вид на море еще более интересный видно адлер видно даже актер galaxy центрального сочи рядом у нас находится лес где вы можете прогуливаться с собакой, если у вас имеется такая. Там уже строиться ничего не будет. Да, соседские дома не все презентабельные, вот, но в основном они уже, так скажем, люди здесь живут давно и достаточно уютно. Еще также имеется одна спальня. Также потолки вас не должны смущать, здесь каждый человек сможет поместиться. Здесь видно задний двор, то есть все комнаты с балконом, что очень хорошо. Кстати, вот этот дом, где ведется ремонт, помог приобрести лично я. Люди довольны, люди делают ремонт, люди планируют здесь жить. Сейчас мы с вами еще зайдем в один дом, этот дом по самой выгодной цене, он угловой, вы можете припарковать не только на своем участке автомобиля, а рядом с забором, поставить там, так скажем, лягушечки да, и дополнительные места парковки, ну и детская площадка, да, то есть рядышком тоже можно парковить автомобиль и не использовать свой участок для парковки личного автотранспорта. Поэтому, если интересно данное предложение, друзья, обращайтесь. Дом по такой цене один, цена ниже 30 миллионов. В данной локации это очень хорошая цена. Заготовый дом с бассейном, с газом, с, э, со стенами, да, причесовая отделка, как видите. И первый этаж вы можете распланировать самостоятельно. Я считаю, этот дом очень хорошо подходит для жизни. Присутствуют виды на море, то есть вы всегда можете себя порадовать видом на море. Ровный участок, нет, так скажем, больших скосов. Ну и бассейн, где ваша семья может вполне комфортно искупаться. Бассейн достаточно глубокий, метр тридцать, поплавать, ну проплыть можно. Поэтому, друзья, обращайтесь. С большим удовольствием я вам могу показать этот дом, могу предложить варианты альтернативные. Но локация, повторяюсь, очень хорошая. Подъездные пути достаточно комфортные для проезда на любом автотранспорте. Также есть недалеко остановка общественного автотранспорта. До аэропорта у вас буквально 10-12 минут. До Красной поляны тоже дорога прямая. Вот, вы можете спокойно, комфортно доехать. Ну а так для жизни очень, очень комфортные условия. Хотелось бы кратко пройтись по участку дома номер три. Внутрь заходить не буду. Он абсолютно идентичный тому, который я уже для вас показывал. Бассейн немного меньше по размеру. Ну и сам участок похожий, но также немного меньше. И тут еще производится строительство двух домов. Поэтому дополнительные парковочные места вряд ли у вас получится организовать для вашего автотранспорта. И этот дом значительно дороже. Он, он продается от застройщика. Но если вам интересно рассрочка, какие-то дополнительные условия от застройщика, то вы можете приобрести и этот дом. Но я считаю, что первый дом значительно интереснее как по цене, так и по положению, так и по дополнительным, так скажем, опциям, которые можно там организовать. Участки сдаются в таком формате. Здесь требуется приложить руки. Но застройщик сдает именно в таком виде дома. Если вам понравился э, этот дом, либо первый дом, обращайтесь. Мы всегда согласуем для вас лучшую цену от застройщика, минимальную. Если потребуются какие-то дополнительные условия, может быть, вы хотите сравнить с какими-то другими поселками, другими домами, всегда рад помочь. Уважаемые подписчики и гости нашего канала, те, кто случайно зашел, если вам понравились эти дома, уточняйте актуальные цены, уточняйте локацию, с большим удовольствием вас проконсультирую, если потребуются какие-то дополнительные условия от застройщика, также можно проговорить. Если вам интересна эта локация, можем посмотреть какие-то другие дома. Ну, честно скажу, что данный формат, если вам нравится, то он уникален для этой локации и цена со соответствует э, цене ниже рыночной. Поэтому э, обращайтесь, пока эти дома в наличии, с удовольствием помогу вам в приобретении. Иван Залозный, Сочи ЮДВ, лайки, подписки и комментарии, с удовольствием на них отвечу.